Я спокоен, я удивительно спокоен. Дух безмятежности наполняет меня. Все мысли и заботы ушли, растворились. Что за бодяга? Вступление? Я прислушиваюсь к своим мышцам, они свободны, расслаблены. О, это по делу. Расслабимся. Мои мускулы хорошо отдохнули за ночь, я готов встретить грядущий день. Встретить бодро, встретить энергично. Внимание! Я! Молния! Удар! Забавный мужичок. Все мое тело наполняется живительным электричеством. АПЛОДИСМЕНТЫ вот, знаешь, ты мне сегодня устроил праздник. Вот угостил, так угостил, понимаешь? Я до этого, честно, тебе скажу, знаешь, сколько не пил? Если я тебе назову цифру, тебе будет страшно. Не пугай. Полтора дня. Ты вообще бухать буроче? Типунти на язык, Василич. А вот я хотел тебя спросить. Вот ребята не зря хвалят пирак твоей тещи. А вот секрет этого напитка. Это секрет. Секрет. Для всех. Для всех без исключения. Не я. Она туда корбит заправляет. Да. Не перебивай. И скипидар. Потом грибы мелко шинкует, мелко ножиком шинкует грибы и впервак. А потом в подпол на три дня. Супер пола получается. Так получается, твоя теща знает грибные места. Что ты? Она за пять минут корзину грибов набирает, пока я машину заправляю. Намкать ей. Можете мне промкадиться? Конечно, поедет по по по промкаться. Жизнь в прошлом не признял. А так, когда пирог... пирога умажешь, выходные сразу становятся ярче и больше. Как это больше? Я не знаю, но иногда в течение недели по три субботы подряд колбасить. <рис2> Васильевич, а вот у меня к тебе будет единственный... Нескромный вопрос. Давай. Я у тебя в гостях уже, как говорится, далеко не первый раз. А второй до сих пор не могу посчитать. Сколько ж у тебя комнат? Ты, где и туалет? А мы сейчас где? Ну, в, комна в комнате приемов. Получается четыре. Не получается. Комната приема вот только после первака появляется. Так, давай тогда по 30 капель. За первак. Васильевич, у меня к тебе будет единственный нескромный вопрос. Можно я тебе сейчас вот возьму и протестирую твой АКЮ? Это не больно? Это приятно. Не готов. Василий, Васильевич, очень давай, отвечай сразу в лед. Жена Орла. Орлиха. Прямо вас, Серман. смотрите на него. Жена Дрозда. Это посложнее. Дроздиха. Да ты знал. Жена Грифа-Стервятиха. Грифиня-стерва. Ты все знаешь. А ты знаешь, что жена устрана? Так слониха? Нет. А кто? А у него нет жены, слон холостой. Какой слон? Который за телевизором стоит. Васильевич, у меня к тебе нескромный единственный вопрос. А? Как ты понял, что он холостой? <звы> ты сам соображаешь. Стал бы ты что за телевизором стоять? Васильевич, у меня к тебе единственный откровенный вопрос. А вот ты, ты, Васильевич, мог бы полюбить бобра? За что? А любят ни за что. Тогда смог бы. А ты романтик. А ты смог, смог, ты смог бы поцеловать лося? А ты знаешь, смог бы. Но только в щеку. Почему не в губы? Буду я знакомого лося в губы целовать. Пойдите, у меня к тебе единственный прямой откровенный вопрос. Так. А ты попкорн в нос засовывал? Никогда в жизни. Зря. Жизнь-то проходит. А глубоко засовывал? Чем глубже, тем интересней. А я мозг не поврежу? Смотря, как ты в школе учился. Ага, Уже не повредишь? Васильевич, некий единственный нескромный вопрос. А ты пластилин с хлебом ел? Даешь. Что ж, пластилин с хлебом ест? Хлеб же вполне. Васильевич, сюда смотрю нас... Заканчивается источник жизни. Есть у тебя... Да навалом там куча. Два грузовика в подвале. А как грузовики в подвал могли заехать? У меня гаишник знакомый, решил все вопросы. А давай туда еще и слона возьмем. А все-таки на троих. Ты вот это... Басик, кыш-кыш-кыш. Кому, кому? иди к папке on, у меня к тебе будет единственный откровенный единственный. Вопрос, почему ты слонук из кисы? А чтобы за ним бобры не увязали Какие бобры? Сейчас квактим, покажу Пошли, покажу